Сегодня у нас с тобой не совсем обычный формат ролика, ведь я хотел бы с тобой поговорить об одном конкретном человеке, о человеке который уже довольно давно паразитирует на проекте Барвиха РП, о человеке который различными заурядными способами взламывает аккаунты игроков Барвихи, выводит из них все имущество включая игровую валюту и делает это прикрываясь именем и статусом спецадмина Барвихи Кэрри Махоуни, обо всем об этом поподробнее в этом видео. Ну а перед началом данного видеоролика я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного из моих новых видео, ведь теперь такие розыгрыши проходят абсолютно в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором важно также указать твой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Удачи! В последнее время довольно часто подписчики моего канала скидывают мне очень много жалоб по поводу того, что их аккаунты взломали, украли или просто-напросто вывели из них все имущество и игровую валюту. И жалобы эти поступают конкретно на одного человека, а именно на спецадминистратора Кэрри Махоуни. В качестве доказательств мне скидывают подобные переписки ВКонтакте, и я хочу сразу заверить абсолютно всех и каждого, данная страница ВК не принадлежит спецадмину Барвихи РП Керри Махоуни, у него совершенно другая страница очень похожа на эту. И как ты уже наверняка догадался, просто-напросто один умник максимально точно подделал страницу ВК Кэрри Махоуни. И самое главное, что на этом он не остановился. Данный персонаж также присутствует с поддельными страницами в Телеграме, в Дискорде и на прочих ресурсах, максимально копируя спецадмина Барвихи РП. Основная цель и задача этого человека – максимально втереться к тебе в доверие. Навешать как можно больше лапши на уши о том, что он является Кэрри Махоуни, конкретно спецадмином барвихе и при любом удобном случае выманить у тебя всю информацию касаемо твоего игрового аккаунта ну а в дальнейшем воспользоваться этим и вывести все имущество и игровую валюту И я хочу тебе сказать что у него совершенно неплохо получается проворачивать все эти дела ведь как оказалось это абсолютно не какой-то там хитро выделанный школьник а уже совершенно взрослый и далеко не глупый человек ведь я сам лично еще буквально в июле месяце общался по голосовой связи с этим человеком в телеге да эта история началась уже уже довольно давно, конкретно тогда, когда я ушел снимать совершенно другой проект. этот человек уже на тот момент знал, кто я такой. Ведь он следил и продолжает следить абсолютно за всеми ютуберами и администрацией проекта, собирает информацию абсолютно на каждого, и в дальнейшем использует ее в своих целях. Подделав страницу Карима Хоуни, этот человек в первую очередь понадобавлялся абсолютно ко всем ютуберам и администраторам проекта Барвих РП. Сделано это конкретно для того, чтобы в дальнейшем игроки заходящие на его страницу видели у него нас в друзьях и тем самым он мог этим козырять и как-то говорить о том что вот я являюсь админом обрати внимание на моих друзей что за люди у меня в друзьях и все тому подобное конкретно пустить пыль в глаза И я в свое время благодаря этому реально повелся на всю эту схему ведь буквально через несколько недель как я ушел с барвихи на тот момент это было начало июля месяца это было конкретно 5 июля так как я натрыл у себя эту старую Переписку, этот человек под видом Кэри Махоуни Алексея гуриева написал мне в ВК: Приветствую вас, беспокоит спецадминистратор Барвихи РП. Можете со мной связаться в дискорде. Есть к вам пару вопросов. На что я ему ответил: что Алексей, я у вас в принципе есть в Телеграме. Ведь на тот момент мы общались со всей администрацией проекта, конкретно через Телегу. В принципе, что и делаем по сей день. На что он и ответил, что у него якобы изменился номер, и он попросил продублировать ему мой канал в Телеге, что я в принципе и сделал, не предав этому никакого значения ведь на тот момент я как тебе уже сказал я ушел с проекта и остальные вопросы меня совершенно никак не касались я подумал но ну, если он не хочет задать пару вопросов окей мы с ним поговорим об этом после чего он мне набрал по голосовой связи конкретно на канал telegram и мы с ним уже разговаривали к сожалению я тогда не записывал этот разговор потому что ну не видел просто напросто в этом никакого смысла но я очень хорошо запомнил тот самый разговор ведь как раз таки именно тогда была попытка взлома моего основания аккаунта на барвихе рп по классике жанра по началу разговора он пытался втереться ко мне в доверие что в принципе у него неплохо получалось по голосу это довольно взрослый уверенный в себе человек К сожалению на тот момент я не знал настоящий голос реального алексея гуриева потому что просто-напросто нам не доводилось с ним общаться в голосовом мы лишь только переписывались по всяческим техническим вопросам проекта и человек воспользовавшись этим удостоверил меня все же в том что он и есть тот самый алексей но конкретно в тот момент меня смутили его наводящие вопросы. Ведь он просил меня дать ему полный расклад насчет всего моего аккаунта. Вначале, конечно же, он спрашивал, почему я там ушел с проекта, бла-бла-бла и все в этом роде. Но все сводилось в конечном итоге к одному. Выключить у меня информацию обо всех моих паролях касаемо моего игрового аккаунта на 0.8 сервере Барвихи. И мне повезло, что у меня на тот момент уже была привязка к почте. Мне повезло, что у меня уже на тот момент стоял Google аутентификатор. Он просил меня зайти на мой игровой аккаунт, чего у меня на удивление в тот момент сделать не получалось. Судя по всему, он уже пытался со второго устройства зайти на мой игровой аккаунт. И уже конкретно в тот момент, во время разговора с этим человеком, мне стали приходить сообщения о попытке смены пароля, о попытке захода на мой игровой аккаунт, о попытке его взлома. После чего в принципе все стало ясно. Тут же я бросил трубку и отправился проверять свой игровой аккаунт, свои пароли, свою почту. На предмет того что не увелили у меня что-нибудь еще К счастью, все оказалось на месте взломать мой аккаунт у него не получилось хотя он всячески пытался это сделать после чего я отписал ему вконтакте мол что это за развод для детей на что он мне ответил по поводу типа я не при делах я ничего не понимаю И буквально через минуту добавил меня в черный список на этом моя история конкретно с ним закончилась мой аккаунт остался на месте но я уже на тот момент как тебе сказал ранее снимал совершенно другой проект и по идее мне не было никакого дела до всего этого. Но я все же решил хоть как-то попытаться отреагировать на все это действие. Я отписал реальному Кэри Махоу, нереальному Алексею Агуриеву в Телеграм. На что он мне дал полное подтверждение, что да, эта страница не его, что уже не первый случай конкретно с этой страницей, с этим человеком, что один ютубер по барвихе уже даже снимал на тот момент ролик про него. И все в этом роде. Я лишь дал ему совет просто хоть как-нибудь попытаться отреагировать на всю эту ситуацию. Ведь я понимал, что этот человек на мне не остановится и в дальнейшем будет продолжать все так же пытаться уводить аккаунты у других ютуберов или игроков чем в принципе он и занимается по сей день. Один из моих подписчиков, просто-напросто не зная, что это за человек, доверившись ему на предмет того, что он является спецадминистратором проекта Барвиха РП, изо дня в день написывал ему по различным вопросам, касаемо обменника, касаемо призов, которые он не получил, на что этот лжи Алексей, будем называть его так, любезно согласился помочь ему. Он давил не сразу. Здесь реально видно, что человек психологически подкованный. Он старается не вспугнуть свою жертву, откладывать на потом, ссылается постоянно на то, что он занят какими-то делами проекта, что он занимается подготовкой обновления, что он занимается подготовкой обменника и всего в этом духе. Как я тебе уже и сказал, максимально втирается к тебе в доверие. Но ну и после чего, когда он понимает, что жертва уже на крючке, он просто начинает ее подсекать. Он обещает тебе разобраться абсолютно в любой твоей проблеме. Тебе, как и многим другим, не выдали скин за прохождение всех игр в кальмара, да не вопрос, конкретно тебе я сейчас с удовольствием помогу, дай лишь свой ник и пароль от аккаунта, и я с удовольствием тебе выдам все необходимое. Человек конечно же по своей наивности и глупости ведется на все это, и с удовольствием передает ему все секретные данные. После чего буквально проходит 5-10 минут, человек снова заходит на свой аккаунт, и при этом уже он может либо просто-напросто не зайти на него по причине смены пароля, либо же как конкретно в этом случае пароль не менялся. С аккаунта просто-напросто вывели все имущество, которое на нем имеется. И оставили его пустышкой. Второй случай конкретно еще одного моего подписчика заключается примерно в том же самом. Но здесь подписчик уверяет, что он не давал пароль от своего аккаунта. Здесь была ситуация, примерно похожая на мою. Этот человек вызвал его в Discord, Они пообщались по голосовой связи, где он также подтвердил, что там по голосу мужик, наверное, лет на 30. И он реально поверил, что это тот самый Admin. Да, там был уже понятен пароль. Он также просил его зайти на сервер. Я не знаю, может он использует какие-то программы, может он юзает какой-то непонятный софт, благодаря которому во время общения с тобой в Дискорде или в Телеге, пока ты заходишь на сервер, он получает твои секретные данные касаемо паролев от твоего аккаунта. И в этот раз у него получилось взломать аккаунт моего подписчика. В этот раз он также сделал еще из одного аккаунта еще одну пустышку. И как я тебе уже и сказал, это довольно взрослый и довольно неглупый человек, который разбирается абсолютно во всех правилах проекта. Он знает, что нельзя выводить крупные суммы из таких аккаунтов, ведь тут же сразу спалят по логам, куда конкретно ушли эти суммы. Он выводит понемногу, по 2-3 миллиона с этих игровых аккаунтов, чтобы администрация не заметила. Он отлично втирается в доверие, он не стесняется звонить и говорить с людьми по-голосовому. Он прекрасно уверенно в себе Врет и сыт в уши абсолютно каждому, неважно, обычный игрок это или даже ютубер проекта. И тут я могу сказать лишь одно. В том, что происходит, в том, что существует конкретно вот этот человек уже довольно давно и продолжает по сей день обманывать людей, выманивать у них их аккаунты, обворовывать их. Виновата в первую очередь не администрация, в первую очередь виноваты сами игроки. По своей глупости и наивности, которые продолжают по сей день вестись на все это. По секрету тебе скажу, во-первых, ни один спецадмин никогда не будет уделять обычному неизвестному игроку Столько времени и внимания. По простой причине. По причине того, что у него просто нет столько свободного времени. У этих людей полно работы. И все такие игровые вопросы, технические вопросы, проблемы с аккаунтами, с выдачей призов и всего остального решаются исключительно через форум по заявке от игроков. И даже там рассматриваются эти заявки от нескольких дней до нескольких недель. И ты должен понимать, что ты не какой-то там избранный. И что спецадмин сейчас все бросит и пойдет решать конкретно твою проблему. Здесь работает конкретно твоя наивность. Твоя уверенность в том, что будто взмаху волшебной палочки, все твои проблемы решатся ежесекундно. Так не бывает. Ты должен это понимать. И самое главное, то, о чем уже миллион раз, наверно писали на форуме, в официальных группах ВКонтакте Барвихи, на всех официальных каналах и ресурсах, никогда, запомни, никогда разработчики проекта, администрация проекта или даже ютуберы проекта не будут просить у тебя твои личные данные от твоего игрового аккаунта. Никогда у тебя не попросит ни админ, ни ютубер пароль от твоего аккаунта последнее время на Барвихе даже запретили прокачку аккаунтов. Раньше это была довольно популярная тема, когда ютубер брал аккаунт у своего подписчика, делал на него крутую прокачку и снимал об этом видеоролик в ютубе. Но после чего также стали появляться редкостные умники, которые начали подделывать страницы ютуберов, писать от имени ютуберов игрокам и по такой же схеме воровать эти аккаунты. В связи с чем и была прекращена данная рубрика на Барвихе. Ну а что касается конкретно вот этого персонажа, лже Алексея, лже Керри Махоуни, лже спецадмина. Я не знаю даже как мягко его можно назвать. В принципе, я укажу это в названии ролика. Не будем здесь на видео ругаться. Но я думаю, при желании этого человека можно как-то наказать. Хотя бы попытаться. Попробовать вычислить его по IP адресу конкретно в игре. Конкретно хотя бы те его аккаунты, с которых он разводит. Чтобы он не занимался в дальнейшем продажей игровой валюты и всего прочего. Ведь IP-шник он свой уже не Однократно палил, заходя на чужие аккаунты и не сменив на них пароль. Да, возможно, он использует VPN, и этот айпишник нам ничего не даст. Но у администрации проекта у главных админов серверов, у спецадминов имеется доступ к техническим логам абсолютно любого персонажа на проекте, включая этого самого. Я думаю, не составит труда при желании проверить логи на момент взлома, конкретно тех аккаунтов, от которых поступили жалобы на этого человека, проверить, куда, на какой аккаунт была выведена валюта и куда она переходила в дальнейшем и перебанить нахрен все эти аккаунты я же в свою очередь скинул все жалобы скинул номера аккаунтов и примерное время когда этот человек кидал этих людей главному админу 08 сервера и он мне обещал проверить логи всех этих аккаунтов проверить денежные переводы куда вообще выводилась вся имучка с их аккаунтов если тебе уже довелось встречаться с этим человеком у тебя есть какая-то информация по поводу него ты также можешь мне скинуть в личку в ВК. Ссылка на мой ВК в описании под любым моим, моим видеороликом. Также я предлагаю перейти по этой ссылке, открыть его страницу ВКонтакте и просто-напросто в этом правом верхнем углу накидать на нее как можно больше жалоб о мошенничестве, о махинациях, чтобы эту страницу просто-напросто заблокировали. Да, это будет сделано лишь на время. Рано или поздно ее разблокируют, но это можно делать изо дня в день. Также он может создать абсолютно новую страницу, еще одну похожую страницу на любого из спецадминов. И тут конечно нам больше всего поможет именно борьба администрации проекта конкретно с этим мошенником конкретно тот вариант, который я предложил вычисление его по логам, по IP адресам и бан всех аккаунтов, на которые он выводит валюту, тем самым хоть как-то постараться перекрыть кислород данному персонажу я тебе скажу лишь одно, говорить и рассуждать об этом можно довольно много можно все вот так оставить на самотек но можно попытаться сделать хоть что-нибудь ведь если не делать абсолютно ничего